Друзья мои, мы делаем специальный мануальный массаж И вот теперь переходим к рукам да, Массаж рук Для этого, естественно, оголяем ту часть которой, С которой работаем Все остальное для согревания прикрыли И у нас получается Несколько поз для рук Вот в такой позе будем делать Вот в такой позе В такой позе Вот в такой позе В общем, будем ее Вращать Слава богу, тут плечо это шармерный сустав, поэтому он легко вращается практически на не у всех, 360 градусов. Ну должен, по крайней мере. А, масла много не надо, да. Его достаточно. Ну, буквально по всей руке сразу размазываем. И начинаем от общего частного. То есть всю руку сразу растерли, продольно. Похоже, как с ногами, да, поперечно растерли, инвестированными ладонями, Поэтому я много времени на повторяющиеся приемы показывать не буду да? И э, начинаем с первой зоны Это плечо То есть помним, да, что все движения у нас идут от периферии в сторону сердца А зона делится в обратную сторону Первая, вторая, третья, четвертая, ну и пятая пальцы Значит тут передний пучок вместе с малогрудной мышцей Растираем отдельно Средний пучок до этой Прям разделяем Задний пучок, говорит Все вместе скручиваем И вот туда, видите, снизу вверх мы идем К сердцу Каждый отдельный пучок растянули Поперек Продольно Поперек И продольно Поперек И продольно Размяли. Переходим к плечевому суставу, плечевую плечевой кости. Если неудобно лежит, да, можно в принципе там вот на себя допустим положить, присесть. Вот отдельно получается. Разминаем бицепс передний, поперек, вдоль. Трицепс. Размяли, потянули поперек. И вдоль. Еще вот такой прием, когда все вместе взяли, растрясли и растянули. Все вместе взяли, растрясли, растянули. Растрясли и растянули. И на скручивание. Также идем от периферии стороны сердца. Потом всю руку вот так вот мягко, такими восьмерками промазываем маслом, да, и растираем. Укладываем руку на свою руку, и в этот момент наш корпус отдыхает, да? А здесь обрабатываем сустав локтевой. Тут вот три косточки, раз, два, и третий. посередине вот между ними. Сухожилия отодвигаем, и все косточки вот так вот мягко прорабатываем. Уходим потом массажными движениями вверх. Впадину. Либо курин, либо, либо лапу. Курин? Да, куриную лапку также можно вот на расширение. То есть это все пальцы должны расширяться. И вот стороны. Чувствуется, да? Так, вот этот тот жировик подмножился. Жировик ничего страшного, он нам никак не влияет, не мешает и не помогает, и не вредно давить. Вот, теперь, э, я уже говорил, да, что руки любят скручивание. берем, скручиваем все... А, крапивка! Да, крапивку, вот, всю руку, вот так вот по очереди, вверх, и скручиваем за суставы, за запястье берем в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, все поворачивается максимально до, до напряжения скручиваем вот с таким же заворотом ладони на него заводим руку если локоть отгибается у человека, да, то прижимаем его том, чтобы он распрямился распрямился и вот тут получается вот болевой прием, такой небольшой продавили да? и задний пучок дельта. вот тут палец держим сверху на ладони, вот здесь упираемся да? натягиваем, как бы вот натянули это мы вот задний пучок проработали теперь акупунктурная точка вот между средними пальцами вот тут продавили средний пучок обработали на натяжение теперь вот этот между указательным пальцем и самым длинным пальцем да и натянули вот натянули можете отсюда подсказать вот передний пучок пошел туда вот его весь передний пучок дельтаобразной мышцы прорабатываем укладываем руку чтобы она не была напряжена, да, вот так немножко ее подталкиваем, раз и расслабленно кладем. Также, как и ногу, разделяем на две части, до да, внутренняя часть и наружная. Идеальную часть проходим этот вот бицепс. Бицепс это одна длинная мышца, поэтому в основном ее вот в длину, в длину растираем, растрясаем снизу вверх. И также вот трицепс и, и брахиалис. Ну, брахиалис он спереди, сбоку идет вот вот, вот. Растянули на скручивание, растянули в длину. И также учитываем, что мышцы не заканчиваются на локте, да, они крепятся дальше. Эти сюда, а локтевые мышцы крепятся вот тут выше. То есть вот прямо через локоть вот так вот растягиваем. Теперь лучезапястные запястные составы все вот этот пучок мышц внутренней идеально разминаем. Внешний. Латеральный разминаем и оба их растягиваем. Да, если рука падает, да, то придерживайте бедром. Или вот тут бедром, например, локоть придерживайте, да, пока здесь работаете. На скручивание теперь. Всю руку вместе с плечом. И с дельтой. И вот лимов уводим. Тут подмышку, а тут подключиться. Переходим теперь к непосредственной ладони и запястью. Кулаком прям берем, костяшки вот этими. Растираем поперек его. А этой рукой сухожилие, где они крепятся, вдоль. Получается перпендикулярное движение такое. Друг к другу. Потом кулаками два мышечных вот этих бугра. Мощных. Растянули, растянули, расплющили и лапой, куриной лапкой, где должны вот все пальцы разъезжаться, вот, посмотрите, вот они вот так в сторону все сходятся вставляем сюда, получается все пальцы попадают как раз между пальцами на перепонке, да, а этот палец на сухожилие и вот в разные стороны, вот такой вот интересный приемчик, Хороший. чего? Хороший, да, вот вообще тоже сдвигаем. Вот Далее перешли сюда и все пальцы смазали теперь остатками масла, которые у нас остались. Растерли их вот таким захватом достаточно плотно с этой, в этой плоскости и в этой плоскости. Ну, чтобы не терять время, я сразу по два пальца беру. Вот в этой плоскости достаточно жестко. В этой плоскости. Прям пожестче можно. И вот в этой плоскости вот, все пальцы промяли вставили мизинец между средними пальцами и через один вот так получается загнули да? второй мизинец сюда расставляем и вот так и получается мы открыли ладонь вот открыли и теперь место крепления пальцев вот эти обрабатываем сухожилия по всей ладони опять же здесь очень много акупунктурных точек хотите можете их изучить ну, вот по центру, как правило, находится брюшины и толстый кишечник, вот такой буквой П. Здесь, соответственно, это ноги, это руки, это вот голова идет, да? И к голове, соответственно, тут получается зона грудной клетки, здесь получается зона малого таза. С этой стороны у нас, получается, внутренние органы, с этой стороны у нас скелет. Вот, продавили точки. Ну, так условно, без всяких меридианов, да, какие надо. Опять же, нам сигнал, если там вот болит, например, здесь, то толстый кишечник, значит, засорен. Вот эти два бугра. Размяли, размяли, размяли. И... Да? Вот, видишь? Многие люди даже не знают, что массаж рук оказывается очень приятно. И потом отзываются, что да, я к вам буду обязательно ходить на массаж, обязательно массаж рук не делайте. Вот, хорошо, да? доходим до запястья с этой стороны мы его уже размяли а с той стороны нет значит с той стороны разминаем и в этот момент скручиваем ладонь вот сейчас ладонь параллельно ну вдоль получается локтевой кости закручиваем его внутрь и наружу вот, уже щелкает теперь вот под, под углом также поворачиваем вот в эти точки прожимаем раз два 3. и наружу раз 2 три туда сюда зажимаем рукой так плотно запястье что она вот начинает вот как бы пружинить видите даже пальцы вот сгибаются теперь будем теперь мануальная часть будем работать с запястьем, да, берем за косточки с этой стороны, с этой стороны, то есть тут повыше, тут пониже, и вот туда, сюда их. Вот они прям захрустили. Вот такая, так можно подправить. И в эту сторону. Раз, раз. То есть там палец над суставом, ну давайте на этом суставе я покажу. Один выше, другой ниже. То есть в эту сторону, потом наоборот, переставили в эту сторону вот на излом это то что мы сделали сейчас с запястьем а, теперь вот эти вот суставы вот эти суставы берем руку вот так вставляем между ними чтобы мизинец был снаружи и заворачиваем вот туда на костяшки вот на вот эти вот костяшки то есть всунули и вот сюда раз и вот нам надо резко вот так на них нажать потом переставили вот сюда и теперь в обратную сторону завернули Большой палец придерживаем то есть вот показываю. Раз. И вот сторону. Ослабляйся. Два. И вот они их выщелкнули. Теперь сами пальцы все целиком выдергиваем. И на скручивание. Полусогнутый палец вот так захватываем. Получается у нас захват всех трех суставов. Здесь, здесь и здесь. Вот. Держим, да? И на скручивание. В эту и в это. Достаточно резко все три сустава. Если чувствуете, что не хватает что-то, да, то можете прямо по одному суставу. Туда-сюда, вот прям один раз. раз. Ну, у него слишком гибкие пальцы. Вот, получилось. Так, теперь большой палец. Соответственно, вот эти косточки еще можно размять дополнительно. Вот так вот через через да, протереть друг об другу как бы, да, прижимаем и также вот разрабатываем каждый каждый сустав здесь и большой палец тоже вот сам сустав прямо растираем ее плотно, сжав плотно и вот этот сустав. Теперь выдергиваем здесь перпендикулярно, загибаем руку, да, ой, дистальную фалангу и вдоль вот этой фаланги ее держим, а эту вы теперь вот этот сустав три положения сюда чуть внутрь и чуть наружу вот так же как курок захватили чуть чуть чуть вот этот сустав также на руку да чуть внутрь и чуть наружу вот так захватили как курок и только сильно не делайте это будет болевой прием да? а быстро и резко чуть чуть чуть хрустнул не хрустнул неважно главное что проделали у нас нету самоцели прямо довести до хруста так, ну вроде бы все поправили, да? У тебя даже сюда вот тело на повороты. Угу. Теперь нажимаем на руку и как бы выкачиваем из нее кровь. Несколько раз так насосом поработали, выкачили И пошел лимфодренаж. Расплющиваем всю руку об стол. Здесь эта рука задняя держит ладонь. Ведем, ведем, ведем до локтя. И в подмышечную впадину прямо ныряем. Опять одну наказывают в запястье, и мы уже кулаком отсюда ведем, ведем, ведем. И опять ныряем. Чего? Руба Ну да. Можно, в принципе, любой части. Можете вот предплечьем. Также раздвигаем. И туда вот уходим. В принципе, массаж закончился, да, и осталось только вот прошлепать все. Растрясти с такой с вибрацией. То есть мы не просто трясем вот так, да, а прижимаем и протяжку за мышцы такую делаем. Но по идее я вам говорил, что надо от периферии к сердцу двигаться, да, тогда вот в эту сторону. Протяжку в эту сторону делаем и проверяем, насколько расслаблена рука. Вот раскачиваем ее вот так вот в сторону уха, да, поворот. Качание оставляем, добавляем второе качание через плечо. Вот, видите, он продолжает. Он полностью расслабился. Вытягиваем руку по диагонали. Если человек полностью расслаблен, можете упор ногой или рукой сюда сделать, да? Лопатку. Или за две руки вот так приподнять. Голова висит, висит голова. И потянули, потянули, подтянулись примерно. Фу, Все, опустили. Возвращаемся в исходное положение. Ну что ж, друзья, в следующем видеоролике я вам покажу еще новые секретики и нюансы массажа и мануальной терапии. С вами был Олег Аллав Губин. Надеюсь, вы со мной. Вы с нами. Подписывайтесь, изучайте все по нашим видео а лучше на живой натуре. Вам надо быть здесь.